Достаточно много вопросов, Это тема достаточно живая у хозяине места, о духе места, с которыми мы взаимодействуем. Этой теме вообще мы посвятили довольно таки много часов на разбор и даже есть книги на эту тему, которые мы писали вместе с вами, с нашими учениками школы и с форумчанами, с которыми обсуждали эту тему. Тема духа места очень интересная, она абсолютно метафизическое. Но вот, что бывает, когда контакт с духом места не идет. От чего это зависит? От человека, от духа, от места. Давайте попробуем разобраться. Вот Тина прислала такой вопрос. На новом месте периодически подходят местные наркоманы и алкаши, просят денег. Одному пару раз давал за открытки, которые он сам подписывал своими стихами. Сейчас отказываю всем из из-за финансов и убеждений. Вы говорили, что дух места может посылать таких людей за платой. Должна ли я продолжать давать, даже если не хочется? Ведь эти маргиналы подходят не только ко мне, а ко всем прохожим. Нужно ли рассматривать сообщения на этих открытках как послание духа места? Является ли это следствием работы с руной у То есть я продолжаю договариваться с землей? Вот. Смотрите, коллеги э, и уважаемая Тина, какой объемный вопрос э, прозвучал. Вообще в нем заложен, конечно же, и ответ, как вы сами слышите и понимаете. Э, давайте начнем с самого начала. Коллега пишет, что она приехала на новое место. Это значит, что она очевидных прав на этом месте пока не имеет. Права нужно утвердить, права нужно зафиксировать, по крайней мере каким-то взаимовыгодным обоюдным договором с хозяином места. Наличие хозяина места не вызывает сомнения, и это уже хорошо. Мы видим знаки, к сожалению, эти знаки нам не нравятся. Ни кошечки ластятся, ни собачки, ни феи с крылышками пролетает, ни ворона каркает под окном. Самое же неприятное, что может быть в человеческом обществе, это именно такие маргинальные личности. При этом при всем маргинальные личности, как пишет Тина, весьма необычные для маргиналов. То есть это такие интеллектуальные маргиналы. Стихи пишут, открытки подписывают. И тем не менее, это все равно вызывает отторжение. Отторжение вызывает сам факт такого контакта. О чем это говорит? Конечно, вы ожидали больше. Почему вы ожидали большего? Потому что себя воспринимаете в несколько более высоком уровне, чем те, кто к вам подходит. Обидно предположить, что князь места пока разницы не особо видит. Очень обидно, правда? Но тем не менее, ну так, ну так. Что можно сделать в этой, в этой ситуации? Можно, конечно, обидеться. Самое простое. Обидеться и сказать, я не хочу взаимодействовать с этими агентами по финансовым соображениям и по убеждениям, как написал коллега. Ведь слова имеют значение? Имеют. И коллега написал то, что чувствовала, то, что думала. Вы понимаете, друзья мои, в волшебство в наш мир и в нашу жизнь придет и останется жить в двух случаях. И при совпадении двух факторов. Первый фактор, это когда сознание умеет видеть волшебные элементы в окружающей реальности, а второе, когда эти волшебные элементы ожидаемы сознанием, то есть находят отражение внутри самого человека. То есть выражаясь словами древних наших учителей, древних пращуров, нужно не только жить в мифе, но надо так же также, чтобы и миф жил в тебе. Вот если эти два фактора совпадают, то тогда волшебство случается. Если только один фактор, как правило всегда внешний, то тогда волшебство случается с кем-то другим. А внутри... Если нет этого фактора, то тогда накладываются на реальность несвойственные ей ожидания. А как выстроится ваше взаимоотношение с князем города, с духом места, зависит от того, как вы будете воспринимать его посланников. Да, они могут на первый взгляд быть, но совершенно не похожи ни на эльфов, ни на гномов, ни на, ни на кого, на кого, вы, кого вы ожидали бы увидеть ни на посланников богов, ни на их животных аватарах, они вот, вот, вот такие вот. И вы будете именно так их воспри воспринимать, как досадные помехи, если этого волшебства, внутреннего волшебства не будет жить внутри вас, а внутреннее волшебство пропадает, когда есть ожидание, когда мы накладываем на него определенные рамки, загоняем в определенные футляры, надеваем соответствующие, приятные или неприятные, ну по крайней мере, удобоваримые для глаза одежды и волшебство пропадает, потому что оно очень не любит, когда на него накладывают какие-то ожидания, которым он совершенно не обязан соответствовать. Ведь это не ваша реальность. Вы приехали в другую реальность и хотите, чтобы она стала вашей. Ее делали не вы, ее создавали не вы, ее творили не вы. Ну, человеческий пример, да, приезжает иммигрант в другой город, в другую страну, и там ему говорят, твои дипломы здесь ничто, твое образование здесь ничто, твой язык, мягко говоря, несовершенен. Начинай сначала. Начинай сначала. Когда-то так было, люди приезжали из Советского Союза в другие страны, которые были им более милые и приятные, понимали, что их докторские степени, кандидатские дипломы, вообще ничего не значат, что язык, который они в школе выучили, укладывается в рамки my name is table и в общем-то больше ничего и им приходилось начинать все сначала с таксистов, с посудомоек и так далее. И потихонечку-потихонечку они приобретали себе все, что нужно. Это если они понимали уровень своих прав и уровень своих возможностей. Были такие, которые поступали иначе, которые накладывали на реальность ожидания и вставали в оппозицию к ней. Стоит ли говорить о том, что скорее всего в большей степени вероятности они не преуспели, если конечно им не помогли те, кто преуспели. Здесь приблизительно тот же самый принцип, только мы говорим не о социальных, мирах, а о мирах мистических. Если вы воспринимаете взаимодействие с посланниками князя места, как необходимое и очень досадное обременение, то лучше не начинать. Правда, лучше не начинать. И мои уроки будут вам не в коня корм, и вы будете испытывать на себя постоянное раздражение, раз вы не верите волшебность этого мира. Он станет волшебным только тогда, когда вы в это поверите, а это значит, что должно быть и внутри и снаружи вас совпадение по этому качество волшебства. И если вы начинаете работать с землей, как вы это описали, тем более с рунами, это вообще мистическое преображение сознания. Здесь ни от чего социального сегодняшнего мира в этом взаимодействии не должно остаться у вас в принципе когда вы взаимодействуете с силами, творящими эту реальность на уровне, например, магического инструмента, таких как руны. И опять же накладывать ожидания на землю, на руны, на, на реальность, которая отображает эту силу, тоже было бы совсем неправильным. Неправильным, потому что это плохо прежде всего для вас, для реальности это ничего. А вот для вас плохо, вы не достигнете результата что-то нужно сделать с самим собой. Прежде всего ответить на вопрос, почему вы на самом деле этому не верите? Вы очень хотите поверить, вы очень хотите жить в волшебстве, но на самом деле вы этому не верите. Почему? И вот когда вы докопаетесь до истины, когда ответ на вопрос почему станет очевидным абсолютно для вас, то тогда и решится вопрос, как вам взаимодействовать с князем этого города с духом места, на каких условиях, что вы от него хотите. И вы сообщите ему об этом, вы придете на центральное место этого, этой земли, на точку сопряжения силы. Вы вслух скажете о том, что вы хотите. Вы получите знаки, так как место решит вам их эти знаки услышите и дальше сделаете вывод. Это будет честно и правильно, но я очень надеюсь, что мой совет вам поможет. Не накладывайте на этот мир ожидания, каким ему быть. Так поступать вы можете только с той реальностью, которую делаете сами, а с чужой нет. Если вы хотите, чтобы эта чужая реальность какими-то гранями хотя бы стала ваша, принимайте ее такой, какая она есть. Я очень надеюсь, коллеги, что мои советы вам помогут.